Не зря санкции придумали, не зря. Ой, не зря. Аншлаг? Аншлаг? Аншлаг. Санкции, походу. И курс доллара. А тут 86. Здравствуйте. У вас аншлаг? Санкции, доллар, все дела. Шикарное обслуживание клиентов. Блокировка Сбербанка онлайн ни за что не прошла. что. Вас заблокировали? Нет. Наоборот, разблокировали. Я пришел вам сказать благодарствую. К вам два раза ходил, туда два раза сходил. 22 дня потратил времени и в итоге разблокировали на пустом месте заблокировано. Смотрите видео на канале Сругутнадзор. Благодарствую. Всего хорошего. Всего доброго. Не зря санкции придумали, не зря. Ой, не зря.